Сколько же людей живут с нелюбимыми ради детей, ради денег, ради жилья, потому что бизнес совместный и так далее. Сколько людей терпят раздражающее ночное дыхание, отвратительные утренние объятия. Сколько вынуждены варить кофе на двоих сквозь нежелания. Сколько лишили себя счастья, Любить взаимно. А стоит ли оно того? Дети не скажут спасибо За эту жизнь без любви. Ведь они все чувствуют. Деньги не сделают вас счастливыми в финале. А ведь именно в финале Вы поймете, Что жизнь ваша Прожита с пустым сердцем. Что ваша жизнь Положите в пустую.